А расскажите ваши ощущения и вот что вы сразу почувствовали после этого процедуры? Я, сегодня немножко раньше вернусь к этому. Жена увидела вашу рекламу, а у меня такая постоянная командировка, перелеты, нервная работа. Сегодня мы все прекрасно понимаем, что делается в мире, и особенно вот... Россия-Украина, а мы завязаны по работе на это дело, и, конечно, очень тяжело, тяжело переносить, и носить все в себе. И когда жена мне предложила, говорит, поедь, посмотри, я говорю, да, ну зачем я буду ехать, ну в Москве многие светило, и буквально вот четыре дня назад в Иерусалиме при схождении благодатного огня, перед схождением мы сидели, пили кофе. И я, в нашей делегации был известный профессор Санкт-Петербурга. Я бы показал вашу рекламу, говорю, вот ваше мнение. Тогда я еще в Иерусалиме не принял решение окончательно ехать. Ему хватило... Несколько минут он посмотрел и говорит, я бы поехал. Для меня это было вполне достаточно того, что я при том в Иерусалиме, перед Пасхой, Исхождение огня, и вот профессор так сказал. И я приехал, сразу организовал и вылетел сюда и по приезду целую ночь не спал. И приехал уставший, и вот после первой процедуры я просто, просто мне кажется, что я по-новому смотрю на жизнь, по-новому начинаю жить. Ушла куда-то тревога, ушла какие-то такие у меня вот мысли такие. Где-то я в другом месте бываю сейчас. Это, наверное, связано вот с процедурой, потому что процедура, э, вот вы мне когда делали, был период, я вот думаю, вот как организм воспринимает, вот чувствую такую немножко нагрузку на организм, а потом раз и ушло все. И вот эта тяжесть ушла, все ушло и как-то стало совсем по-другому. А потом вот после того, как вы э, даете еще вот такие витамины при питании, по, по, завтрак такой, это вообще э, организм сразу как-то на другой ступени. Я получил и вот отдохнул, и сейчас вот э, проснулся, чувствую себя великолепно. Я вот даже думаю, что как-то у меня мозги стали по-другому Работать. Вот нет того, что забываешь, как-то это вот тоже было у меня, что у меня такое чувство, что вот забыл, а вот вспоминаешь. А сейчас как-то и речь наладилась, и э, ушла куда-то тревога, такое, в каком-то блаженстве пребываешь после первой процедуры. Хотел бы, дай бог, чтобы оно так вот оставалось подольше, но я вот еще три процедуры... Сегодня первые еще три процедуры приму, я думаю, что я сюда приехал не зря и то, что я ожидал, я получил. Спасибо вам. Я еще хочу, если все будет хорошо, вот после второй, третьей, я думаю, что это полезно и моему сыну будет, потому что разные дети по-разному воспринимают. Так что я думаю, что это полезное. То, что вы делаете, спасибо вам, и полезно. И вот это в комплексе, ну просто не надо никуда ходить, все на месте. Сел, вы прошли, ну как-то по-уютнее, по по-домашнему. И э, организм расслабляется, и при тебе, и берут, и... Пробы крови, при тебе э, ставят капельницу, делают всевозможные эти вот препараты. Мне очень понравилось. Во-первых, во-первых, что можно сказать? Во-первых, я думаю, что за такими как вы врачами будущее, потому что сегодня э, вот нет э, так такого. Как я считаю, нет такого вот э, городских поликлиниках, да, там с этажа на этаж бежать, потом э, анализы через день приходишь, а здесь я прилетел и получил то, что я хотел. Сейчас хорошее состояние, отлично, отдохнувший, хочется... Что-то делать, гулять, читать, творить. Спасибо большое. Будьте здоровы и благодарю вас. вас. Кстати, обратите внимание, как сейчас ваш мозг будет лишь решать сложные задачи. Очень интересно. Вот, то есть те, которые раньше считалось сложными, обратите внимание. Такое интересное замечание. Ну, мне кажется, вот я по ощущениям, мне кажется, что он расширился или дал, дал в объеме увеличился, потому что я чувствую, как вроде он стал больше. Как ты головной убор одеваешь, он маленький, а этот наоборот, внутри тебя так поддавливает наружу. Очень хорошо. Какие-то возможности другие, вот самочувствие мозга Я чувствую, что какие-то другие задействованы еще какие-то после первой процедуры, задействованы еще какие-то э, не отделы, а полушария, или я даже не знаю, что там, участки. Вот такое ощущение у меня после первой процедуры. И обратите внимание еще на как омолодиться ваша энергия. То есть такое ощущение, как будто внутри будете молодеть. Обратите на это тоже внимание. Ну я уже чувствую, я хожу, и у меня как-то оно стало э, одним, одно целое. Вот идешь, и какая-то вот как в детстве, как вот ты бегал, это, это. Ну, да, дай да. бог, чтобы это чувство не проходило. И вот. как можно дольше было. Да, да, Все отлично. Хорошо. Можно?